Здравствуйте, уважаемые читатели, слушатели, здравствуйте, девушки, которые хотят быть красивыми. Любая женщина, любая девушка всегда хочет быть красивой. И для этого ей, конечно, нужны косметические средства. Всю жизнь женщины всегда украшались, эти женщины всегда пользовались очень красивыми средствами. Даже, как говорят, красивой быть, как Клеопатра. Хотя, поверьте, Клеопатра никогда не была красивой, но то, что Клеопатра была умная женщина, да, она была очень умной женщиной. Но к тому способствовала среда, к сожалению. У нас сейчас другие возможности, другие необходимости. Так вот, я хочу сделать небольшой обзор по поводу фитоотваров. Из того, что я увидела по Ютубу, из того, что я увидела по отзывам, я увидела, что молодые девушки очень негативно стали реагировать на такую прелесть, на такую великолепную находку чистой линии, как фитоотвары для волос, ухаживающие фитоотвары для волос. Тут так и написано. Я себе его купила чисто случайно, не собираясь вот целенаправленного такого ничего не было, целенаправленной покупки. А просто вот увидела, что было чистой линии, у нас в супермаркете журавли, там как раз отдельчик такой. И был как раз вот завод, и вот я себе купила и купила вот этот фитоотвар. Хотя, в общем-то, я врач сама. Нас всегда учили, что такое отвары что такое отличные настои, настойки, вот и для чего они нужны. И всегда всю жизнь нас учили, что это является только как вспомогательное действие, но ни в коем случае не как основное. Девочки, это большая ошибка. Никогда синтетика, никогда химия не будет никогда основным ухаживающим средством и в противовес натуральному препарату химия, химический препарат, никогда не будет так хорош, как натуральный препарат. Потому что натуральный препарат, он сродственный, он имеет органическую структуру и он сродственный нашему Организму. И поэтому, поэтому вот эти фитоотвары я считаю находкой. Я сейчас объясню почему. Ну вот, как видите, фитоотвар это обычная вода, он очень хорошо пахнет, потому что это концентрированный отвар крапивы. Здесь на данный момент тут написано крапива. Значит, что они пишут? Это укрепление по всей длине. Но вы прекрасно знаете, что делает крапива волосам. Пишется для ослабленных и ломких волос. Дальше. защищают от сечения концы. Волосы легко расчесываются и блестят. Я могу сказать так. Я, конечно, не знаю по поводу сечения концов. Вот У меня как-то никогда такого проблемы не было, потому что всю жизнь носила короткие волосы. С тех пор, как 23 года потеряла свои волосы, у меня был вьющийся красивый волос, и потеряла, он стал тонкий такой, прямой, как палки. Я всю жизнь делала стильные стрижечки себе. И всю жизнь, с 23 лет я ходила со стильными стрижками. У меня были очень хорошие парикмахеры, которые мне... Но я как-то, вот, если честно, да, я действительно сама... Я даже вот не помню, чтобы я когда-то уделяла внимание шампуням, которыми я пользуюсь. Ну, покупала, вот, если честно, я этому даже не придавала значения. Покупала, пользовалась, у меня всегда были эти шампуни. А мы еще жили в советское время. Нам было достаточно сложно это все достать. Ну, и, я могу сказать, сложно достать импорт, а вот наше было, и вы знаете, вот по сравнению сейчас вот у меня вот оставались маленькие запасы того, что вот в старых, страшных бутылочках все. Вы знаете, а по эффекту они были много лучше того, что выпускалось сейчас. Нам много. Даже бытовая химия, все вспоминают такое средство, как помощница. Но теперь вернемся к нашему фитоотвару. Значит, почему я его считаю находкой и хорошей идеей, и то же самое я как врач, я считаю, что это очень хорошая находка. Во-первых, во-первых у меня, допустим, тонкие волосы, потому что она для тонких, ослабленных, ломких волос. Крапива, естественно, укрепляет волосы, она улучшает их структуру и действительно придает блеск. То что, то, что волосы блестят, это могу сказать абсолютно точно, волосы блестят. Во-вторых, когда я мою, допустим, волосы, дальше что я делаю, я, допустим, люблю, чтобы у меня волосы, стоял шапкой, ну, знаете, как раньше вот. Э, сейчас, тем более, когда я почувствовала, что у меня волос стал намного лучше, мне же муж сказал, что 2-3 года, года назад у тебя был совсем редкий волос. А вот сейчас, говорит, вот когда он смотрит, ну, там, обрабатывать надо еще сзади кое-что. И вот он помогает мне ухаживать за волосами. И говорит, ты знаешь, у тебя сзади такая шевелюра, отлично, вы ну, знаете, говорю, я отращиваю волосы. Сейчас у меня боб коры. Но я хочу волос действительно отрастить до средней длины, вот голливудские актрисы все время с такими вот старых фильмов голливудские актрисы все время с такой длиной волос ходили. Вот я хочу отрастить до средней длины волос и просто посмотреть, что с волосами будет. Я как-то пробовала отращивать, но дело в том, что я уже привыкла укладывать голову и не привыкла с заколками делать им дело иметь или с чем-то еще, вы понимаете, все это вот, стрижка намного проще, вот, я не привыкла уделять много времени своим волосам и делать прически, вот. а сейчас, я просто поняла, на это есть время, уже, слава Богу, много лет, уже на это есть время, и, вы знаете, тем более, что если позволяет такая возможность. Далее, что такое? Это отвар. Отвар обычный на воде, конечно, это не настойка. Настой это на воде, а настойка это на спирту. Конечно, это не спиртовая настойка. Это настой, отвар. Ну, то есть, отвар на воде. Чем он удобен? Во-первых, очень удобно то, что вот этот вот кончик вот он распыляется, берешь, распыляешь его, хотя вот у некоторых девочек я слышала, что э, не, неудобно, вот он распыляет толстый строй, девочки, все это глупости. Если уж на то пошло, можно совершенно спокойно вот так вот открыть, на руку набрызгать и совершенно спокойно провести по волосам. Или вот спудрить волос, там, спетушить так волосы, руками немножко потереть волосами, э, волосы у вот друг об друга чуть-чуть вот между руками, чтобы волосы были так стрягчими, такими движениями, очень хорошо. Но я, допустим, открываю волос, на корне, прямо там, где кожа, там, где корни, набрызгиваю туда этого отвара. Значит, последний раз я сделала так, я помыла голову простым обычным мылом. Я не стала, мне просто очень хотелось посмотреть, что же делает этот отвар. Я этим мылом помыла, Дальше вытерла, чтобы сухие, ну, волосы были, ну, не насухо, так прямо не сильно вытерла, но вытерла хорошо голову, а дальше очень аккуратно накапала вот этого отвара и дала волосам высохнуть своим естественным способом, то есть вот меня не выходило под солнцем, ну, дома как было, так и высохли. Вы знаете, во-первых, у меня от вот этого отвара значит, эффект того, что я могу поставить волосы, потому что волос тонкий, волос послушный. Я могу его использовать как фиксатор, он действительно очень хорошо идет. Но да, на следующий день эффект грязных волос, волосы как грязные. Но ничего страшного, боже мой, перемыть это все проблема, это небольшая проблема. Вот дальше, что да, действительно дает очень сильный блеск. Волосы блестят очень сильно, очень красиво, очень сильно блестят. То есть я его использую как... А во-вторых, девочки, ну представьте, вот вы, я вот сама делаю... Да вы можете самостоятельно сделать вот эту вот штуку, взять крапиво, нарвать крапивы, настоять эту крапиву на воде, просто сделать отвар там. Почитайте, как делаются отвары, потому что на отвар, на отвар и настой они не, несколько отличаются друг от друга. Потом просто упарьте здесь 200 грамм, не больше... Вот вот этого вот фитоотвара упарьте до вот этой вот стом и через леечку сюда налейте. Вот он вот так вот хорошо откручивается. Вот чем мне нравится вот эти ставится лейчка. Ой, ой, хочу понюхать. Ой, прелесть вообще. Крапива, конечно, хорошо пахнется. Она чувствуется концентрированной настой. Вот, э, на, зальете сюда, и, естественно, на, на натуральные отвары, они долго не стоят. Поэтому побрызгать, побрызгать, побрызгать можете вот сделать вот столько. Вот видите, сколько у меня осталось. Но это я все экспериментировала. Так вот, не до ухода, а просто бокэксперимент. Вот эксперимент экспериментами, а волос, свойства волоса очень сильно изменились. Дальше. Эта вечность незаменима в дороге. Вот вы куда-то сели, допустим, вы едете в поезде. Ну хорошо, сейчас в поездах очень дорого, сейчас все ездят на машинах, вы в машине. Вот вы сели, где-то вот вы вышли, вот это вот, ну, кружка воды, голову, вот жарко, вот было как было жарко, вспомните, вот кружка воды, голову помыли, полотенцем вытерли, побрызгали вот, вот этим вот фитоотваром он у вас высох на голове, у вас шикарный волос. Просто шикарно, если... Вы запомните, если у вас тонкий, если у вас тонкий, секущийся, у вас тоненький волос, легкий, тонкий волос, Естественно, на толстом тяжелом волосе это будет выглядеть совершенно по-другому. Будет эффект грязных волос. Но, девочки, это же можно делать на ночь. Вы на ночь легли, набрызгали все это дело, пусть это все высохнет. Легли, поспали. Ну, одно дело, если вы там куда-то пошли для того, чтобы ночь с кем-то провести, это другое дело. Но когда вы проходите, приходите домой, вы легли спать, ночью все набрызгали, а утром, пожалуйста, помойте голову, сделайте со своим любимым шампунем, Идите, пожалуйста, ваш волос получил, напитался всем, чем только мог напитаться от этого отвара. Девочки, вы... Я считаю, что вы очень много недосматриваете, очень много недослушиваете и недопонимаете. Вы еще маленькие, вам еще по 18-25 лет, там 18-23-25 лет, и вы не понимаете, что вот это вот, это просто чудо, это просто находка. Вот эту бутылочку я выкидывать не буду. Я перепробую, безусловно, еще отвары, там есть три вида таких отваров с клевером, вот клевер тоже для блеска волос, и есть отвар с ромашкой, вот такой же отвар с ромашкой. Я попробую все. Я попробую все, но вот сам факт, вот сам эффект вот этого отвара мне очень понравился. Поэтому, девочки, не глупите, пользуйтесь им на всю катушку, это исключительное, великолепное лечебное средство, которое, кстати, вы можете сделать еще и самостоятельно, используя вот эти бутылочки. Этому просто нет цены.